Всем привет! С Вами Кривуля Андрей Чали и это вторая часть урока по Envil, которую я начну с инструментов моделирования. Прежде всего, Вам нужно зайти в Edit, Customize, Streamline Tools. У Вас появится окно, в котором много разных инструментов и горячие клавиши для них. При желании, Вы можете назначить свои горячие клавиши. Для этого достаточно выбрать инструмент и нажать на кнопку Side Hot Hotkey. Я думаю, с этим у Вас не возникнет проблем. Идем дальше. Итак, чтобы включить или выключить привязку к чему-либо, Вам достаточно нажать комбинацию клавиш ALT и S. Когда привязка включена, Вы увидите маленькую букву S рядом с курсором мыши. Для того, чтобы твикать фейсы, Vertex или Edge, Вам достаточно нажать и удерживать Ctrl. И если Вы обратите внимание, слева появился текст с описанием возможностей твика. Удерживая Ctrl и нажимая левую кнопку мыши, Вы можете двигать полигоны, Vertex или Edge. С помощью CTRL и средней кнопкой мыши Вы можете менять масштаб. А с зажатым CTRL и правой кнопкой мыши делать поворот. Как и в любой другой программе, CTRL Z это отмена действия. SHIFT Z возврат действия. Комбинация клавиш SHIFT E вызывает управление Pivot. Клавиша B включает инструмент ретопологии Draw Mesh Tool, о котором мы поговорим позже. Удерживание X включает режим Cut. Описание действий с инструментом, как обычно слева. Для следующего инструмента, давайте создадим бокс и выберем любой из его фейсов. Теперь, если удерживать Y, можно рисовать полигоны по этому фейсу или в пространстве. Для этого достаточно сдвинуть бокс и включить привязку по вертексам. Главное правило при работе с этим инструментом, в момент построения последней точки полигона, никогда не отводите курсор. То есть, вы строите полигон, не отводя курсор, отжимаете Y и вуаля, у вас правильная привязка. Чтобы выдавить полигон, достаточно его выбрать и удерживая Z, тянуть в нужном направлении. Конечно же, это лучше делать на виде сбоку, сверху или в ортографической проекции. Также есть обычный экструд, который вызывается удерживанием Z и Caps Lock. Он позволяет выдавливать полигон по направлению нормали. Чтобы вызвать настройки Soft Selection, нажимаем Ctrl-Shift-B. Чтобы включить этот режим, нажимаем SHIFT-B. Чтобы сместить полигон относительно нормали, удерживаем SHIFT-S и просто тянем в нужном направлении. Также можно двигать вертексы и эджи. Если вы хотите разделить edge на луп или несколько лупов, удерживаем SHIFT-X и кликаем в нужной части ребра. И последний инструмент, который я бы хотел показать из моделирования, это Circulize. Если выбрать несколько фейсов и удерживая слэш наклоненный влево, тянуть вверх или вниз, то вы получите скругление. Таким образом, можно делать круглые отверстия или какие-то трубы. Это все, что я хотел рассказать о инструментах моделирования. Естественно, в Envile их очень много. Но я их не разбираю, так как мой урок больше о ретопологии и всему тому, что может вам пригодиться именно в ней. Именно об этом мы поговорим в следующей части.